Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Так, это у нас, блин, забыл <с> Китайский тяжелый танк восьмого уровня БЗ-176 Карта промзона Игрок... Короче, игрок без ника а, вот этот Renamed User Ну это, кстати, <с> <с> насколько я знаю, первый признак не очень адекватного Игрока, ну, бывает такое. Ну, может, не специально, кто не знает. Такое, такой ник присваивается игрокам, если, да, который. То есть они сами себе придумали, либо какой-то нецензурный, оскорбительный, и так далее и тому подобное. И тогда этот ник просто, да, ну, убирается и дается вот такой вот, там, с циферками с определенными. Ну, не с определенными, не знаю, что это там. От, от балды, наверное. Короче, без разницы, проехали. Тут, в принципе, пока и в бою ничего не происходит. Но вот есть первая возможность по кому-то пострелять. Нормально, что есть пробитие 771, да? В восьмерка. Многие, наверное, в этом году хотели себе получить данный танк. Выпадал он из коробок. Но, увы, мне он, к примеру, не выпал. Вот, просто посмотреть, средний урон 800, бронепробитие 225, это еще и, и фугас Под названием Шабао <с hotels> Ну а что, название нормально так соответствует То есть, если тебя пробьют, с тобой Шабао происходит Особенно да, вот, <с м> <Brush> здесь бой с шестерками, это сразу прям Они, наверное, лопаться будут от одного единственного выстрела Так, счет уже 0-2 Идет третья минута боя больше шабау сделать не с кем. Ну, он, может, <с> и из третьей еще разочек захотел. Ну, наз название, кстати, <с> забавное. Ну, шабау не получилось на 191. Но, кстати, там даже возможно было пробитие. Да, Зелененький индикатор был в какой-то момент. Но тут уж разброс, извините. Куда полетел, туда полетел. Счет 2-3, да, нет, 2-4 2-5 Где кто сливается, не пойму Вроде на правом фланге, так на миникарту Если посмотреть, ну нормально, что-то там даст Две ПТшки, две СТшки Тут по центру тоже Ну где-то, где-то умудрились слиться 5 союзников Ну что, когда там будет Продолжение шабау Хочется уже жестких пробитий О, приехал кандидат есть на 866. Ох. Оп. А в ответ пробить-то не получается. Что-то здесь как-то противников больше, союзники там. Оп. Ну а теперь до свидания. Первый уничтоженный урон 2500. <laughs> Для восьмерки уже неплохо, да? А то когда турбослив происходит, и на это иногда рассчитывать не приходится. Дальше ехать, конечно, уже опасно. Но что делать, да, когда счет уже 4-7? Надо как-то либо смириться с неизбежным, либо пытаться спасти положение. О, приехал. Приехал из третьей за добавкой. Ну он, он, один из третий здесь. Есть. Добавку получил, счет 6-9. посмотрю, это один из третий в команде был во вражеский. Так, вроде один. Да, конечно, неприятно с поврежденной боеукладкой на таком калибре. На любом калибре, конечно, неприятно. Но чем он крупнее, тем хуже. Я помню, у меня, например, на 140-м с поврежденной боеукладкой перезарядка была 14 секунд. Оп! О, да, и для этого может пригодиться ускоритель. Можно с места прям почти что там тараном забирать противников. Так, счет 8-12. Все просто ужасно. Выцеливать. Лючок и попадает. Ну. Как вот это происходит? Таким разбросом, то даже на короткой дистанции в этот люк попасть, ну не то, что, конечно, нереальность бывает, но... Когда такие цифры уже 5000 нанесенного, 3000 натанкованного, еще и в лючки вот так мы попадаем. Как-то... Как-то все это, да, звучит неправдоподобно, но ладно, мы видели. Противников еще очень много. Целых шестеро. А в союзниках только одна шкода. Ну, причем на да, совзводный. Сколько у шкоды прочности? Да, у шкода прочности тоже там. Не особо густо. О, ну вот такие цели, конечно, очень заманчивы для таких машин. И практически. Наверняка, если попадаешь, пробиваешь. Есть! Выглянул скорпион так. И стало ему сразу грустно. Че бы не, да, не выглянуть, а обратно сразу выглянул. Оп, оп, оп, и все. И уже проблематичнее бы з было попасть. Нет, он выглянул, начал, ну, не знаю, наверное, сводиться там. Там Добирает походу сейчас последнего союзника С двух сторон Там КВ-2, СУ 100 y Ну какая цифра вылетела Из Пантеры хорошая 777 прям mm. Заглядение Ну и все, вот какие сейчас шансы Куда поехала Пантера Спокойно едь, стреляй, перезарядка Полчаса, блин Че ты там прячешься За стенкой Это просто, блин, абзац, конечно. Вот так. Еще и успевает довернуть, но все равно су 100 Y пробивает. Но ну, это все-таки ПТ-шка. Бронепробитие это побольше, чем у, чем, чем у Басота. Хотя Басота тоже ПТ-шка, да? Готов. Это уже девятый уничтоженный. противников остался. КВ-2, сколько у него прочности? Ну, в принципе, для бз если пробивать, то шотный все. Вот, КВ-2. Ну, кто так на кв втором Выглянул, выстрелил, все. Сводиться вообще не рекомендуется. Бесполезно это очень долго. Только если ты делаешь заранее где-то поджидая. Ну и давай, одиннадцатый. Че он делает, да? Че-то крутится там, все, готов. Ну,